Или что мы решили? Здравствуйте, меня зовут Катя и я риэлтор. В сегодняшнем видеоролике мы поговорим о том, как определить хорошего риэлтора. Во-первых, он должен быть честным и надежным. Как это понять? Ну, для начала вы должны пообщаться с ним. Если человек общается с вами открытым способом, задает вам вопросы, внимательно выслушивает вас, это говорит о том, что он готов идти на компромисс. Если же он отвечает односложно, практически вас не слышит, занят своими делами, все время отвлекается, это говорит о том, что он не настолько заинтересован в работе с вами. Второй этап. Это когда он учитывает ваши интересы, то есть не только свою выгоду, но и чтобы вы тоже остались довольны. Это говорит о том, что риэлтор работает на репутацию, чтобы в будущем вы обязательно обратились именно к нему. Также риэлтор должен хорошо разбираться в тех объектах недвижимости, которые он предлагает. Это говорит о том, что он серьезно относится к своей работе и внимательным деталям. Профессиональный риэлтор Сочетать в себе несколько профессий, например, юрист, эксперт по оценке недвижимости, психолог, фотограф, менеджер по продажам и так далее. То есть все эти профессии действительно важны в нашей работе, так как работа с людьми подразумевает общение с ними. И хороший риэлтор любит людей и свою работу. Также хороший риэлтор знает алгоритмы продвижения на рынке, знает, как работает реклама и грамотно пользуется этими инструментами для достижения наилучшего результата. Самое лучшее изобретение человечества – это договор. Он помогает людям на бумаге изложить все причины, по которым они не доверяют друг другу. Успешный риэлтор всегда работает на преддоговорной основе. Это защищает как вас, так и его и также позволяет изложить более подробно то, что вы ожидаете от риэлтора, а риэлтору позволяет точнее понять ваши требования. Конечно же лучше всего искать риэлтора через знакомых, которые уже поработали с ним и имеют опыт. Они могут порекомендовать того, кто действительно выполняет свою работу. Если вы забьете в интернете фразу «как найти хорошего риэлтора», то вам выдаст поиск очень много результатов, очень часто люди пишут о себе красиво, замечательно, но по факту непонятно, будут они исполнять эти слова или нет. Поэтому лучше всего искать риэлтора среди тех, кто уже работал с ним. Мы тоже работаем на рекомендации, хотим, чтобы у людей у нас оставалось только хорошее впечатление. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Актуальные темы мы будем разбирать в следующих видеороликах. Если у вас остались вопросы, заходите на наш сайт и задавайте их. Человек с веером! Иди сюда! Так как мы работаем с людьми, потому что...